Давайте составим карту вашей внутренней сети, то есть проведем маппинг, чтобы было видно, какие в ней есть устройства, их IP-адреса, какие порты и сервисы на них запущены. IP-адрес устройства, который вы используете, скорее всего назначен при помощи DHCP, протокола динамической маршрутизации узла, либо он назначен статически. Если это статический адрес, то, возможно, он назначен вами или администратором вашей внутренней сети. Когда клиенты настроены на использование DHCP, DHCP сервер выдает IP-адреса этим устройствам, и обычно, наверное, в 99% случаев, в локальной сети этим DHCP сервером является ваш роутер. И давайте посмотрим, как определить используете ли вы DHCP. Вы уже знаете, как определять ваш IP-адрес Windows, OS 10, Linux. Сейчас мы под Windows. Давайте наберем ipconfig /all и затем я добавлю вертикальную черту и слово more, чтобы замедлить выдачу и обеспечить построчный вывод. Команда, которая нам нужна, ipconfig /all. И если мы посмотрим здесь, то увидим DHCP включен. Нет. Это касается данного устройства. DHCP не запущен. И если мы спустимся ниже, увидим еще один сетевой интерфейс, для которого DHCP запущен. Так это определяется в Windows. В Linux будет очень сильно зависеть от вашего дистрибутива. Но здесь Kali или Debian. И можно сделать это при помощи этой команды. Просто обращаемся при помощи CAD к файлу syslog для просмотра DHCP. И видим запрос DHCP от DHCP клиента. Нам даже показывается DHCP сервер. Его адрес 192 192.168.1.1. Либо можно сделать это при помощи Network Manager. Настройки сети. Вот здесь указано автоматическое назначение адресов по DHCP. На Mac идем в «Системные настройки», «Сеть», выбираем «Сетевой адаптер», «Wi-Fi» или «Ethernet», «Дополнительно». И здесь мы сможем увидеть, используется ли DHCP. И если ваши IP-адреса назначаются не нединамически при помощи DHCP, то это значит, что они были назначены статически. Итак, давайте проведем маппинг локальной сети, чтобы увидеть, какие устройства в ней есть. Для этого мы можем использовать Kali, и мы можем задействовать различные инструменты в Kali, если нужно. Итак, Nmap. Есть еще Zenmap. Zenmap — это GUI для Nmap. Мы можем использовать обе эти программы. И если вы используете виртуальную машину для работы с Kali, то убедитесь, что сетевая карта настроена на работу в режиме моста. Nmap — это реально ключевой сканер портов для большинства ситуаций. Фактически, это сканер портов с достаточно большим количеством других функций. Nmap и Zenmap доступны под macOS 10 и Windows. Можно взять их с официального сайта. Просто скачивайте их отсюда. На Windows можно загрузить их при помощи Чоко. На Mac при помощи Брю. Нам нужно определить, что из себя представляет ваша локальная сеть. Мы можем посмотреть на маску по сети и IP-адреса. Здесь я вижу свой IP-адрес 192 168.140 с маской по сети 24. И если вы не в курсе, что такое маска по сети, вам нужно разобраться. Это означает, что это сеть. а это устройство. Так что в диапазоне от 192, 168 1, 1, до 192, 168 1, 255 могут быть устройства для этой сети или этой по сети, то есть 255 потенциальных устройств. В общем, давайте просканируем локальную сеть. Ваша сеть, скорее всего, очень похожа на эту. 192, 168, что-то там. Вам следует поместить сюда вашу маску по сети, и 0 вместо IP вашего устройства в качестве последней цифры. Минус T4 — это опция для быстрого исполнения. Минус F — это опция для сканирования ограниченного количества портов. Nmap обнаружил 5 хостов, и порты на каждом из них. .40, .38, .35, .8 и .1. И давайте теперь сделаем это в ZenMap. Просто набираем ZenMap по этому пути. Мы также можем сделать это подобным образом. В этом формате можем набрать диапазон от 1 до 254 вместо набора Slash24 в качестве маски по сети. И если мы выполним эту команду, программа выдаст нам сеть в графическом виде, что весьма здорово. И, кстати говоря, минус A ⁇ это опция для определения операционной системы, определения версии. Сканирование с использованием скриптов и трассировки. А опция «Минус V» используется для получения подробной информации. Давайте начнем сканирование. Это может занять немного времени, поскольку мы выполняем подробное сканирование и полное обнаружение. Готово. И давайте я немного увеличу размер окна, чтобы видеть, что тут творится. Здесь результаты сканирования. Точно такие же результаты мы получили бы при использовании командной строки. Но GUI может сохранить эту информацию. Как видим, он обнаружил Linux роутер. Также и другие устройства. Не особо уверен, что это такое. HP роутер — это похоже на принтер. Еще одно устройство. Здесь. И здесь. И мы можем посмотреть на топологию сети. И видим, что в ней есть. Весьма прикольно. И для всех этих устройств мы можем посмотреть на их открытые порты. Видим здесь 22, 53, 80. Множество открытых портов на этом устройстве. И здесь пишется, что это такое. Принтер HP. Здесь ничего нет. Ничего и на Kali Linux. Мы также получаем детали хостов. Видим больше подробностей об этих устройствах. Также можем посмотреть на вкладку «Сервисы». Видим, что здесь работает DrawBear SSHD, который отдают информацию о своей версии. В общем, это утилиты Nmap и Zenmap, которые позволяют вам составлять карту в вашей сети и анализировать, что в ней есть. Под Windows, помимо Zenmap и Nmap, также есть SuperScan версии 3.0, который я рекомендую использовать. В целом говоря, есть много сканеров портов. Я лишь показал вам те, которые я рекомендую. Это Nmap. ZenMap и SuperScan для Windows. Для мобильных устройств я рекомендую утилиту Fink. Она бесплатна и реально отлично подходит для устройств на iOS и Android. Здесь версия под Android. Она сканирует и находит соответствующие устройства. Так она выглядит. Выходные данные похожи на те, что вы получаете с помощью EnMap. А здесь версия для iOS. Скачать можно по этой ссылке. По какой-то причине сайт Apple сейчас глючит, но выглядит это вот так. И да, она также достаточно хороша. И если в вашей сети есть мобильное устройство, просто начните сканирование как при использовании Nmap, или, как я показывал в Nmap, и вы увидите все устройства, порты и сервисы, как на этом скриншоте. В общем, так выглядит сканирование портов сети и маппинг сети. И теперь посмотрим на сканирование уязвимости в вашей виртуальной сети, чтобы выяснить, имеет ли какой-либо из ваших устройств известные уязвимости. Здесь у нас ссылка для загрузки анализатора Microsoft Baseline Security Analyzer, сокращенно MBSA. Так он выглядит. И в нем вы можете проверить машины на Windows. Скачиваем, устанавливаем, запускаем. Просто нажимаем на «Сканировать компьютер», и можно просканировать несколько компьютеров одновременно. Все довольно понятно, на интуитивном уровне. Вы помещаете IP-адрес в это поле. 192, 168, 1 и так далее. Далее запускаем сканирование. И вы получаете что-то наподобие этого. Предупреждение о различных имеющихся у вас проблемах. Он говорит мне, что есть проблемы с файрволом Windows, что несколько учетных записей пользователей 3 или 4 не имеют пароля, или пароль слишком простой, что функция автоматического обновления Windows не настроена, и так далее. В общем, это достаточно базовое тестирование или сканирование уязвимостей. Но, по правде говоря, если у вас есть проблемы здесь, то в этом нет ничего хорошего. Например, если у вас не работает автоматическое обновление, знаете, это базовая защита. В общем, это что касается анализатора Microsoft Baseline Security Analyzer, только для Windows. В КАЛе есть OpenVAS, открытая система оценки уязвимостей. Этот сканер уязвимостей распространяется свободно, находится в приложениях. Анализ уязвимостей. Видим здесь эти три варианта. И если вы запускаете его впервые, то вам нужно запустить сначала эту первоначальную установку. Следуйте подсказкам. Настройте его для начала работы. У вас не должно возникнуть никаких проблем. Обычно он нормально работает. Если на этом этапе у вас возникла какая-либо проблема, поищите через поиск, в чем заключается проблема. Но в целом все должно быть в порядке, поскольку вы используете стандартную сборку. После этого запустите сервис. OpenVAS запущен. И здесь мы можем увидеть, что он работает на локальном хосте. Обозначен как OpenVASSD. И здесь нам нужно перейти по этому адресу, 127.0.0.1, и порту 93.92. На этом порту он и работает. Вам придется добавить сертификат в исключение, поскольку это, как видно, самоподписанный сертификат. И затем вам нужно ввести имя пользователя и пароль. Вы можете установить их. При помощи данной команды можно создать пользователя. Назовем его админ 2 и поместим его в группу администраторов. Пользователь создан. Если ввести эту команду вот сюда, то мы сможем изменить пароль для учетной записи. Я изменил пароль на админ. Самый быстрый способ провести сканирование — это нажать на эту иконку. Думаю, это похоже на волшебную палочку. Идем в «Мастер дополнительных задач». И здесь мы можем добавить хост, который мы хотим просканировать. Возможно, вы захотите таким образом просканировать всю сеть. Либо, может быть, вы хотите просканировать один хост, и можно выбрать тип конфигурации сканирования, в зависимости от того, что вы собираетесь делать. Можно провести исследование хоста, исследование системы, или полноценное сканирование уязвимостей, или тестирование. Чем глубже анализ, тем больше тестов, тем больше это займет времени. Так что, зависит от вас, какой вариант вы выберете. Однако для полного тестирования следует выбрать опцию Full and Very Deep Ultimate. По завершении сканирования, если мы перейдем в управление сканированием, отчеты, то мы сможем увидеть отчет о сканировании, которое вы провели. Я выполнил сканирование узла 192 192.168.1.50. И если мы посмотрим сюда, то увидим множество уязвимостей. В целом говоря, это сканирование было проведено в отношении MetaSpotable. Это преднамеренно уязвимая виртуальная машина, которую можно скачать по этой ссылке. Если хотите попробовать самостоятельно, скачивайте, устанавливайте ее в качестве виртуальной машины и затем просканируйте, если есть желание попрактиковаться в сканировании и атаке тестируемых систем. Вернемся к OpenVAS. В общем, да, он показывает вам все уязвимости. Мы можем увидеть, на каких портах они находятся. Видим здесь брутфорс учетных записей данных, по умолчанию для SSH. Есть возможность залогиниться, используя имя пользователя user и пароль user. В общем, такие дела. Также вам часто будут предлагаться способы решения проблем. Здесь у нас решение по исправлению. Указаны ссылки на идентификаторы уязвимостей из CV, чтобы вы могли найти больше подробностей о них. В общем, да. Можете выяснить, есть ли у вас потенциальные уязвимости. И если вы поддерживаете свои устройства в актуальном состоянии, то дела у вас должны быть неплохими. Ваши устройства из серии интернета вещей, типа Smart TV, или вашего роутера, могут потенциально иметь проблемы, но, как я уже сказал, если на них стоят актуальные обновления, все должно быть в порядке. Это веб-сайт OpenVAS. На нем можно найти большое количество информации по нему. В целом, здесь есть OpenVAS в виде виртуального устройства или апплайенса, но, к сожалению, он на немецком. И если вы говорите на немецком, вам это пригодится. На этом пока мы закончим с OpenVAS. Переходим к Nessus Home. С его помощью можно сканировать вашу персональную домашнюю сеть, или до 16 IP-адресов с одной версией сканера. Полная версия была бесплатной для некоммерческого использования, но боюсь, что эти времена уже прошли. Но вы по-прежнему можете получить версию для домашнего использования для своих внутренних IP-адресов. OpenVS, собственно говоря, был основан на более старой версии Nessus. Nessus очень хорош. Пожалуй, это ведущий сканер уязвимостей. Так что я настоятельно вам его рекомендую. Вам нужно пройти регистрацию и заполнить кое-какие детали о себе, чтобы получить версию для домашнего использования. У него довольно интуитивный и легкий в использовании интерфейс. А вот так он выглядит, если вам интересно. Доступен под Windows, Linux, MacOS 10. Есть платная версия, как видите, довольно дорогая предназначена только для профессиональных пентестеров. Это что касается Nessos. Также есть Qualis Free Scan, онлайн-сканер уязвимостей. Мы его уже обсуждали. С его помощью вы можете в том числе просканировать сеть изнутри. Я не пробовал его использовать, но вы можете сделать это. При использовании сканеров уязвимостей у вас есть выбор проведения неутентифицированных и аутентифицированных сканирований. Они очень сильно отличаются. Во время неаутентифицированного сканирования сканер ведет себя схожим образом, как хакер. В том плане, что у них обоих нет доступа к устройству, и оба они пытаются найти уязвимости в запущенных сервисах. При аутентифицированном сканировании сканер делает то же самое, что и при неаутентифицированном сканировании, и даже больше. Вы предоставляете данные учетной записи, типа тех, что у меня здесь есть для SSH, юзернейм Bob и пароль. А сканер затем заходит на устройство и запускает скрипты и проверки на наличие уязвимостей. И он также сможет вычислить уровень обновляемости ваших систем. Он эмулирует то, что ищут хакеры при получении доступа в устройство. Аутентифицированное сканирование имеет более решающее значение. Зачастую гораздо более решающее. Отрицательным моментом здесь является то, что если вы даете сканеру уязвимости root, или администраторский доступ, он может перемешать настройки вашего устройства некоторыми неизвестными проверками, которые он производит, но он не должен этого делать. Но есть риск. Nessus и Qualys — это сложившиеся коммерческие продукты, а вот OpenVS — нет, хотя он и бесплатный, так что держите это в уме. И еще одна вещь, касающаяся SSH, обычно вам следует отключать цели безопасности и возможность подключения к тестируемой системе root-пользователем по SSH. Обычно вы подключаетесь к тестируемой системе по SSH в качестве обычного пользователя и используйте sudo для запуска команд или sudo для выполнения команд под именем root. Поэтому, если вы используете сканер уязвимостей, вам нужна возможность для подключения в качестве обычного пользователя, а затем переключения на root-пользователя. В OpenVS такого функционала нет, а в Nessus, например, есть. Это было видео о сканерах уязвимостей. Есть бесплатные, есть бесплатные триальные версии, есть платные коммерческие версии. Есть на что обратить внимание. И если есть желание, попробуйте их в работе не только на своих машинах. Для этих целей можно воспользоваться MetaSploitWell. Ссылка для загрузки здесь. Перевод